Здравия, желаю, артишок. Засылаю долю, сгоняя на таможню. Очень люблю твои стримы. Хоть и жалко, что О -о -о -о -о. легендарного Артаса, разрывающего на ВК 3 на 6К больше нет. Тебе никогда не приходило в голову, ты говоришь, жалко, что легендарного Артаса, разрывающего на ВК 3 на 6К больше нет. Никогда не приходил в голову, как то вообще возможно, на ВК выигрывать 3 монобернов У вот тебя никогда не приходило в голову, как это было возможно? Я. Меня никто не знает, вот челики пи... Я пикаю, пи... Смотри, я пикаю Верскнга на ФП. Пикал, да? Челики думают, а, пикнул ВК на фп сейчас мы пикнем монобернов. Они просто пикают, ну, моноберны, не потеют. Они ж не знают, что там играет лучший в мире игрок. Они не потеют. Они не пытаются меня контрить. Они просто думают да, моноберна хватит. Там, допустим, вражеский антимаг пофармил, э, как бы на расслабоне зашел в тимфайт. А в такой. Оп, его внезапно убили. Я его внезапно подфокусил. Он не ожидал. А потом, понимаешь, вот э, ты постримил год-полтора. Тебя все знают. Союзники дебилы руйнят. Ты время от времени в скрытом пуле. Противники изо всех сил потеют, чтобы выиграть против тебя на стриме. Ты понимаешь, как это работает? Некоторые вещи не являются возможными спустя какое-то время. Одно дело играть, когда тех никто не знает, и никто против тебя не потеет. Тебе союзники не мешают. И противники против тебя не потеют. Другое дело, когда против тебя противники... Ну, просто придет четыре человека на твою линию и не будут давать тебя фармить. На союзнике, который играет Рубиком, будет блочить тебя, когда ты убегаешь, чтобы тебя убили. А потом, оказывается, ты типа скатился. Разучился играть в доту, потому что ты ну, фидишь и не можешь ничего сделать. Ну, просто уже разучился играть, наверное. Короче. Люди, которые пишут про доту, вот в очередной раз убеждаюсь. вы не понимаете ничего ни в чем. Допустим, в плане доты, то, что вы пишете... Хотя, мэри, ты понимаешь, окей, okay, но большинство не понимает. Зачем писать о вещах, которые в теории невозможны? Как я могу, будучи известным человеком, играть в доту? Сразу было понятно, спустя полгода что-то все уже. Невозможно больше играть, стримить. Я продолжал этим заниматься столько лет. Не дают же играть, но мешали мне всегда на стримах. Вот первые полгода, никто тебя не знает, более-менее еще кое-как играбельно, более-менее. Потом все, тебе не дают играть, ни союзники, ни противники. Это ненормально, когда, допустим, челу приходит миллион человек на линию не дают фармить, потому что он известный. Ну, это, это, это вообще все хуйня, это не настоящая игра, это нечестная игра. Дефолта матчмейкинга такого не будет. Дефолта матчмейкинга никто не придет к, к челику рандомному. Давайте, типа, его, давайте ему будем мешать фармить. Потому что, ну, по понятно, что тогда я проиграю, потому что я единственный, кто умеет играть в команде. В большинстве случаев где-то 4 игры из 5, я единственный, кто умел играть Понятно, что если ко мне придет вся команда э, на линию, куда бы я ни пошел, и у меня гангай по кд То выиграть невозможно, потому что я один, кто может выиграть Логично?